Я вам хочу предложить подумать на тему того, какие базовые потребности и предназначения есть у нас в паре. Помните сказку о лисице и журавле, когда леса и журавле, придя в гости друг к другу, чувствовали себя, ну, не очень комфортно, потому что леса угощения журавлю подала на очень плоской тарелке, а журавель, в свою очередь, лисе предложил угощение в высоком сосуде. И хотя оба хозяина старались, чтобы их гости было легко и комфортно, но они не или делали, учитывая свои потребности, а не потребности своего гостя. И очень часто в роли лисицы и журавля выступает мужчина и женщина, которые в отношениях что-то дают своему партнеру, но ориентируясь исключительно на какие-то свои представления о том, что этому партнеру хотелось бы получить, и потом удивляются, а почему мой партнер несчастлив. Сегодня мы с вами говорим именно о базовых потребностях и предназначениях в паре. Итак, и у мужчины, и у женщины есть свои базовые потребности и предназначения. Давайте рассмотрим, какие есть базовые потребности у мужчин и у женщины в отношениях. Итак, базовые потребности у мужчины это признание. важно осознавать свою важность и значимость в жизни женщин, потому что мужчине очень тяжело возвращаться домой или приходить к той женщине, где он чувствует себя ненужным, где в нем нет потребностей, или еще хуже, где он чувствует себя корнем всех бед. Но у женщины базовая потребность в заботе и защите. Потому что женщина только тогда может быть в позиции женской, может чувствовать себя в отношениях женщины, когда она ощущает, что о ней заботятся и что она защищена. Но у нас есть не только базовые потребности в отношениях, точно так же, как и потребности, у каждого из нас есть и базовое предназначение. Итак, базовое предназначение мужчины – защищать. А какое же базовое предназначение женщины? Как вы все знаете, что женщина – это берегение и хранительница души мужчины. Поэтому базовое предназначение женщины – это хранить, хранить свою семью, хранить мужчину и э, принимать, принимать его и вообще отношения такими, какие они есть. И вот обратите внимание на одну такую вещь, что когда мужчина реализует свое базовое предназначение, у женщины закрываются ее базовая потребность в заботе и защите. Когда женщина реализует свое базовое предназначение, когда она хранит мужчину и отношения, когда она принимает мужчину такой, таким, как он есть, когда она это все делает, она ему дает ощущение его значимости, она дает ему признание. И вот когда и у мужчины, и у женщины закрыты базовые потребности, отношения более качественные, они более гармоничные. Обратите внимание на те пары, в которых базовые потребности не закрыты, где в парах ни мужчина, ни женщина не заботятся о том, чтобы реализовывать свое базовое предназначение. В таких парах любая мелочь может быть поводом для мирового скандала. Но если вы в отношениях ощущаете, что базовые потребности закрыты и люди работают, на выполнение своего базового, базового предназначения, то отношения более качественные, ссоры, скандалов гораздо меньше. А если есть какой-то повод для конфликта, то этот конфликт решается мирно. Давайте сейчас посмотрим, насколько эти базовые потребности и предназначения реализуются в ваших отношениях. И для этого я вам предлагаю ответить всего на шесть вопросов. Обязательно подумайте над этими вопросами и сделайте уже на этой неделе хотя бы один шаг в сторону создания более качественных и гармоничных отношений в вашей паре. С вами была Наталья Лисянская. Увидимся в следующем видео.